Всем привет! Вы на канале Светлана Стрелкова, бродяги севера. Сегодня воскресенье февральский райске 2020 года. Я Королева. Сейчас переходим на дорогу и выйдем с вами на проспит Королева. Солнца нет. Но у вас там все замечательно. И хорошо. Отличное настроение. Хорошая подруга. Сегодня небольшой мороз. В общем, здорово. Просто будем идти. С вами смотреть. В общем, пройдемся по проспекту Королев. Увидим, что сейчас еще немножко повернем. Такие здесь торговые центры. Конечно, за время нашего переездков сюда, в этот район Московской области. Так изменился параллель Стоп Короске. Конечно, я не будем ходить в магазин. Вот торговый центр Гелиос, а мы с вами пойдем дальше. Я сегодня направляюсь в торговый центр ДНС. Электроники, цифровой техники, мне все купила, компьютер купила. Вчера все за компьютер, а колонок-то нет. В общем, старые, старые, Стоим все. Все. Постали, как у лучше. Как можно ощутить жизнь да, ну, девушчик, в городе, пожалуйста. в деревню. Потому что я же сейчас, часть своей жизни, нет, уже больше времени я живу все-таки в деревне. Там свои есть очень положительные преимущества. Всегда чистый воздух. Э, хорошая экология, свобода, спокойствие, такая размеренная жизнь. Ну, все замечательно, хорошо. А иногда не хватает города. Да так хочется это все побродить во все Да просто поболеть. Да просто поболеть. Что-то новенькое увидеть, а там, конечно, деревня. Ну что? Деревня, новая деревня. Пять улиц, прошелся, и зашел дом. этой жизни. Еще я по ним пришла только дочинка становится старше, и, конечно, в городе для нас становится труднее жить. Такие расстояния, большие mm -hmm. перемещения, я уже много так, по могу. я устаю. А mm -hmm. где как я живу? Походил по двору, покатал, что-то в земле поковырялся, присел, вот так вот. Ну, хочешь делать, ну, хочешь не делать, и тоже нормально. Пишите, буду ждать вашу комментарию. Хочется поговорить про эту тему. А спитку ну, перед вами пока что дома И в этих домах тоже наши новые небольшие получали по мы поправили пересыпа все, все. Открываете. С удовольствием иду. Даже не заметила, как пришла в магазин. Отличная погода. Держу в руках камни, даже руки не замерзли. Все отлично. Вот я и подошла к своему магазину, вот в магазин. Сейчас зайдем, выберу колонки. Все Раз, Раз си-си. Теперь откройся. Вот и открылась. Здесь вот этот магазин и пойдем Сегодня. Вот так выгляжу, как я вам. Вот это я. Смотрите. Вот и все, я Вот Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот пока <свес> <свес> Так, вот я и сама вот они наши колонки. Я подошла. Сейчас вижу мой продавец. Роман сейчас подойдет. Выберем колонки. Ну да, действительно. Начинаю от тысячи. Вот вам покажу сейчас все. С новой Сейчас освободимся. Здесь вот монитор и замок. Хотите, могут собрать под здесь компьютер, по вашему желанию, то что, то, что сделала я. Все, и все, к своему роману. Где-то там здесь. Смотрю за ним. Сейчас он стоит,